Это легкие понедельники», настоящая волшебница Аллы Заднепровской. Начали мы как-то за кадром не очень легко, но, я надеюсь, исправимся. Алла, здравствуйте. Привет, Игорь, привет всем. Действительно, мы с Игорем за кулисами говорили как раз о нелегких моментах. Вот. И... Ну давай, Игорь, направляй, пожалуйста, направляй. У меня, у меня практический вопрос. Да, потому что сегодня утром многие города Украины проснулись раньше обычного, да, как говорится, соседи разбудили. И в этой связи вопрос может быть не связан с утром, но ну, в целом, да, когда ты понимаешь, что внутри есть чувство тревоги, беспокойства, волнения. Что с ним можно сделать в такие кричащие сроки, чтобы привести себя в, в легкость, как мы это называем? Mm -hmm. Ну, во-первых, во ну, соединиться с этим чувством, там, что, что, я, что, что происходит, что я чувствую, и убедиться в адекватности, а это адекватно. Да? Когда есть прилеты там рядом с твоим домом, то это адекватная реакция на то, что происходит. И уже этому можно порадоваться, что я адекватно реагирую, значит, я живой. И вот здесь вот очень важно какие-то опоры найти. И эти опоры могут быть как минимум, да, вот он, я, живой, и я себя могу ощутить, даже буквально прикоснувшись к себе, да, вот мои близкие, это тоже могут быть и обнимашки, и поддержка друг другу. Это вот крыша над головой, вот мой дом или место, где я. Защищен плюс-минус, да, по крайней мере, сейчас, когда я об этом размышляю: вот он холодильник, где есть запасы еды. То есть это что-то буквально то, что есть, то, что дает некое ощущение стабильности. Mm -hmm. Что у меня есть, что у меня стабильно, где мои опоры, что я дальше уже а что у меня внутри, а что я умею, а какие у меня способности, а какие у меня качества, которые дают мне возможность с этим справиться, как я могу с этим справиться. Наша любимая рубрика Вопрос в постель». Какой бы вопрос себе задать в этой ситуации? Ну, перво-наперво я говорю, что здесь лучше… что происходит? В новости ага. Ага. Как я могу сейчас, прямо сейчас, да, прийти плюс-минус в норму, какую-то, которую у каждого своя есть норма, да, свое понимание нормы, для того, чтобы, и вот здесь точно мы же наверняка с нашими близкими, да, чтобы быть поддержкой для близких, чтобы, потому что если мы с детьми, то наше состояние очень сильно им передается, mm -hmm. чтобы поддержать детей, чтобы их успокоить, и сегодня сотрудница в наш чат прислала то, что большинство из нас поддержало, как ее трех или четырех, трехлетний по-моему сын поет песню "Париможему и все будет добре». И это как раз то в том числе, что дает опору, да, что вы мы живы. тоже любим эту песню, кстати. Вот, вот, вот, моя внучка поет про червоноколыну, дуже любить, и действительно вот этим, этим, перво-наперво этим заниматься, да, что происходит, что со мной, как-нибудь сейчас в ресурсе для того, чтобы поддержать близких, а затем уже следующим этапом разбираться с этой тревогой, вот, но сначала дать, дать себе ресурс, войти с собой в контакт, дать себе ресурс. Как коучинг может работать с тревогой? Потому что это такой больше психологический, психотерапевтический запрос. Если... Через... Безусловно, я называю эту технологию, придумала сама, рационализация тревоги. Тревогу важно перевести в страх для начала. Потому что тревога, у нее очень размытые края. Мы ее не можем обозначить. Страх более, более ясен. Мы четче боимся чего-то, угу. да? и потому, пока мы тревогу, так сказать, на белый свет не выведем, мы не очертим ее, мы не, не придадим ей ясных очертаний, да, ясности какой-то, то она сжирает нашу энергию очень сильно. Это вопрос, а что, она... что конкретно меня тревожит, да? Да, Туда? что конкретно меня тревожит, это первый вопрос. Еще очень помогают вопросы, это реально или я прогнозирую. Угу. Это тоже очень отрезвляет. Я прогнозирую. Да? Дальше. Или на, я фантазирую? Вер... фантазирую, прогнозирую, придумываю, додумываю. Какова вероятность этого? Это тоже немного снижает эту тревожность. Да? И ну, там такая-то, как я могу снизить остроту вероятности вот этой, как могу на это повлиять. На что из того, про что я тревожусь, вот тоже очень полезный вопрос, я вообще точно повлиять не могу, чтобы очертить вот этот круг своего влияния. А на что могу? И как тогда из того, на что могу, я могу снизить вероятность? А вот то, что не могу, этот вопрос, конечно, с ним наедине с собой не так легко. Лучше, конечно, с коучем здесь или с кем-то, хотя бы кто может позадавать вопросы, с кем вы можете про это поговорить. Но хороший вопрос, как я могу отпустить на, что, на то, что не могу влиять. Отпустить не значит закрыть глаза, да. продолжить жить в присутствии, того, на что я не могу влиять. Вот большинство людей за вот этот первый год наш задавали, ну, когда им задавали вопрос, коучи, чего ты хочешь, чтобы прекратилась война. Mm -hmm. вот главное желание, чтобы прекратилась война, да, настал мир. И вопрос, насколько ты можешь это, на это влиять, он прямо как ушат холодной воды на голову, да, ведро такое, холодной воды на голову, потому что Человек говорит, не могу. Ну, ж... отрезвляющий вопрос. Отрезвляющий вопрос. Это вода такая холодная, отрезвляющая. Но она же и про осознанность. А, что, а из того, на что можешь, да, э, вот из этого выбери то, что ты хочешь, что тебе важно, чтобы ты мог сделать, да, там, куда бы ты направил свой фокус. Вот, и потихонечку тогда человек это вырисовывает. И отпустить — это значит продолжить жить, быть с этим в контакте. Да, война, да, она на меня влияет. Да, здесь и вот это, и вот это, и вот это. Что я могу сделать? Как могу снижать эту тревогу? Многим людям помогает снижать тревогу донаты. Не помогает — увеличить сумму. Вот, Но понятно, знаешь, я на прошлой неделе объявила тоже <свят> слот, <свят> да, наша компания помогает перевести гуманитарную помощь из Австрии в Украину. Гуманитарка для ЗСУ, там медицинское оборудование, медикаменты, и для больницы конкретной в Чернигове, и для еще одной в Киеве, и остальное едет в Бахмут, ну, не в сам Бахмут, а под Бахмут для ребят много всего, в том числе и еда, и спальники, и еще что-то не оружие, да, гуманитарка такая мирная. Да, почему, ну, почему мы со... эту ссылочку до сих пор не давали? Потому что только на прошлой неделе объявила об этом. Uh -huh. И туда едет СИО нашей компании, в Австрию для того, чтобы сопровождать этот груз. Нашли машину, но нужны деньги и на бензин, и на всякие разные uh -huh. другие, там, и на то, чтобы ну, в общем, на какие-то документы в том числе, и еще много всего мы посчитали. Вот, и мы увидели уже ну, не такую активность, как раньше, я так вот ее называю, но я понимаю, что она не от того, что люди прям отвернулись, хотя часть людей, может быть, и, вот знаешь, скатилась на эту привычку, да, привыкли. И это очень опасное такое состояние, привыкнуть. Мы знаем это про, по 8 годам в Донбассе, и при этом понимаю, что люди и устали, и это мы тоже не безграничные в том, чтобы донатить, это понятно. Вот, конечно, надо больше зарабатывать, тут это тоже может так звучать, там, допустим, в моей голове. Да? При, этом, при этом есть и, и такая усталость, знаешь, и физическая, и моральная, и эмоциональная усталость, и, и денежная в том числе, и усталость финансовая. Вот, при этом... При этом важно вот, отделять это, то, на что могу влиять, то, на что не могу, и брать на себя за это ответственность и влиять вот в этих очерченных рамках, и тогда тревога снижается. Тогда есть большее ощущение контроля. Вот, что мы уже говорили, является в какой-то степени иллюзией, но в какой-то степени дает нам некий ресурс, потому что в любом случае наша Личность, та часть нашей... наша которая является Личностью, хочет управлять, хочет контролировать, хочет какой-то уверенности, какой-то стабильности. Вот. Но есть другая часть еще, даже душа, которая реагирует. И вот отсюда происходит такой да, разрыв. Душа прореагировала, а Личность не готова взять на себя бразды правления. И вот мы попадаем вот в эти точки невозможности, точки тревожности. И тогда и тогда мы все равно приходим к некому плану действий, да, то есть что, что мы можем делать, да, осознавая. Абсолютно, так. да. И, конечно же, завершаем вопросами, что сделаешь, когда задонатишь, а что следующим шагом. Да, задонатишь первый пункт. Возможно, а возможно, да. э, возможно, ты примешь решение, какие-то связанные э, с тем, что.. Э, только, Это был тревожный, тревожный чемоданчик, тревожный чемоданчик, да, э, адрес, да, говорю, адрес сумку, бомбоубежища, то есть ищу. есть лишь выбор да. в этом плане. Абсолютно, Это будет, абсолютно, да. абсолютно. Звонил другу, еще что-то, ну вот, вот эти все вещи, вроде бы я уже все сделал, но раз его не уходит, значит надо что-то еще, да, какой-то еще эм, шар или пласт вот этой безопасности, насколько ты можешь для того, чтобы справиться и жить дальше, да. Сегодняшний обстрел, я бы сказал, он был более такой эмоционально воспринят, потому что большая пауза была, то есть уже как бы привыкаем к тому, что все хорошо, и тут опять это, конечно, несколько сбивает с ног. А и... с другой стороны, знаешь, есть в этом и позитив, потому что как бы это ни звучало потому что это напоминание нам о том, что так, ребят, ну, не, не стоит расслабляться. Угу. Да, мы продолжаем жить, это хорошо, это важно, это э, нужны. нужно платить налоги, чтобы экономика была, чтобы мы могли продолжать, э, продолжать э, жить и давать возможность жить в стране. Вот. При этом, да, мы живем в войне, это такая напоминалка напоминалка такая всем нам, отрезвляющая. И очень многие сегодня говорят, что буквально там вчера, позавчера думали об этом. И вот, да, у нас уже есть такая наработанная чувствительность. Ну, а может перепр... быть, мы уже эти рит... ритмы как-то внутри себя <laughs> начали определять, с которыми наш сосед э, реагирует на, наш, на, на нас и... Предчувствовать начали. Может, да, да, да, начинаем предчувствовать это. Мы перед эфиром с вами как-то внезапно заговорили про некую адаптивность и про то, что запросы поменялись немного, да, к коучу. Можете это озвучить, да, и, может быть, что-то полезное для себя зрители тоже могут подчеркнуть. Вы как раз просто, что я вспомнил, потому что вы рассказали, раз что в этой ситуации все равно нужно что-то делать, помогать экономике, все, что можно делать. Тогда вопрос в том, как себя направить правильно. Привыкнуть не значит адаптивность, сказала я тебе за кулисами. Привыкнуть не значит адаптироваться. Что это означает? Ну вот ярко было в локдаун. Люди сначала кипишевали, они стали работать удаленно, и сопротивлялись этому, им это не нравилось, и они там теряли эмоциональный настрой, и все остальное. А потом привыкли, и когда руководители попросили их вернуться на работу, что они сказали? Опять буря гнева, буря сопротивления, и... потому что есть привыкание. Так вот, адаптивное мышление ⁇ это каждый раз встречаться с новизной и проходить сквозь нее быстрее быстрее, реагируя, ну что ли, даже не реагируя, а управляя этим с точки зрения того, что да, это новизна, и да, я знаю, как внутри есть сопротивление такой новизне, но это заданное условие, это сейчас часть моей жизни, и поэтому решаю вопрос. То есть относиться к этому не как к тому, с чем надо бороться, а как к тому, с чем важно справиться. А и надо еще раз прочувствовать этот... Э, Относиться как... к новизне не как к тому, с чем надо бороться, а как к тому, к той задаче, с которой важно справиться сейчас. Вот есть, да, новизна, да, понимаю, да, знаю, что мой организм будет сопротивляться, да, и вот я себя сейчас в этом поймала. И при этом я понимаю, что это всего лишь такое устройство моего мозга. Вот, и да, эта задача с которой, чем быстрее я с ней справлюсь, тем быстрее э, будет, будет это легкость, там и ощущение большей свободы, и ощущение большей радости и всего прочего. Да, мне просто надо с этим справляться. Вот и все. Мне нравится какой легкости а Вы говорите про то, что нужно научиться адаптивному мышлению. А, э... Но это не так легко. Я могу даже дать парочку упражнений, если Я э, к этому и подвожу. Да, ты к этому и подводишь. Есть целый курс, который называется «Адаптивное мышление». Я его изобрела в локдаун. Мы можем, кстати, на него mm -hmm. тоже ссылочку дать как-то под нашей передачей. Его можно купить, он не привязан к дате, его нужно покупать, смотреть, останавливать запись в любом месте, пробовать, практиковать. И одно из упражнений, которое я предлагаю, называется нейробика. И это упражнение... Лорен Скац его изобрел, и в чем оно состоит? Придумать или назначить один день, или полдня, или два часа в день, там, не знаю, раз в неделю, три раза в неделю, по два часа или. Ну, в общем, назначаешь себе какое-то время. И в это время ты осознанно делаешь все не так, как всегда. То есть ты себя ловишь на любом автомате и делаешь не так, как раньше. Например. Например да. Ты чистишь, чистишь зубы правой рукой, ну почисти левой. Ты покупаешь, поехал в магазин, ты покупаешь пасту, там не знаю, такой-то марки, купи другой. То есть, ну, на что тебя хватит, вот в, этой, какого, вот в этом творчестве таком, да, делать не так, как раньше. Вот то ты делаешь. Какой регулярности нужно делать, да, иначе уж мозг. Конечно. Я, например, более мирное время я делала, назначала полдня в неделю. Я назначала 4, 4 часа. 4 часа. В течение недели э, или за раз? В течение за один раз. За один раз. Так. Желательно за один раз. Вот. И это, конечно же, если это работа, это не так легко потому что здесь как раз привычки нам помогают в эффективном... Ну, эффективнее мы тогда, да? Нужно выбирать как-то время, чтобы можно было... Ну, например, ты можешь назначить это с 7 утра там, до 10. И тогда это будет вот это самое утро, которое ты собираешься на работу, там едешь на работу. И там тоже очень много можно придумать всего. И это, во-первых, тренирует мозг, во-вторых, открывает вот эти наши шоры, в-третьих, вырабатывает новые нейронные связи. Это упражнение не про то, чтобы свою левую руку еще развить, это вообще, или там, разучиться что-то делать. Это просто тренировка себя в осознанности и отслеживание этих самых автоматов. И да, действительно, это, это не так легко делать. И иногда ты уже в, на автомате что-то делаешь и поймал себя, а что ж я этот автомат? Можно же здесь еще что-то придумать. И даже само это уже будет тренировать наш мозг. Вы представляете, 20 минут назад я торопился в офис, опаздывал на съемку и решил э, сократить путь. То есть я обычно обхожу, а это решил сократить, там некрасиво, через подворотню, и как раз подумал о том, что вот как некомфортно делать, не так, как ты привык. Тебя надо пересилить и представлять, и вы мне об этом сейчас говорите. Ну как не поверить? Вот это оно. А, ваше волшебство, понимаете? Что, что такое? Есть такое, есть такое. Класс. А, Класс. Это как раз потоковое состояние, в котором ты находишься. И в потоковом состоянии, если есть вот это намерение, есть внимание, то ты начинаешь замечать, как то, что у тебя было сегодня, Связывается, связывается с тем, что происходит прямо сейчас. Вот как ты сейчас это связал. И кажется, что это какое-то волшебство. Вот надо же, а вот оно, оказывается, что. Так я тогда тренировала, оказывается, нейробикой занимался, да -да -да -да -да. сам того не знаю, и уже тренировала это. Круто, так я такой молодец. Вот можно прям так это делать. Алла, в ваших закромах, помимо нейробики и курса по адаптивному мышлению, я понимаю, очень много всего, что на этой неделе будет у вас, чем будете делиться со старшедшим? Ты день? знаешь, привычным для себя образом, чаще так и делаю, я не посмотрела, что у меня. Размеваете да. свои адаптивные навыки да -да -да. Да. Точно, во точно. время эфира. Так интересно. У меня, оказывается, прямо есть и то, что продолжается, и то, что начинает, стартует. Mm -hmm. Стартует наш курс «Седьмой поток», по-моему. Старт в коучинг, с mm -hmm. коучингем. Седьмой поток за время войны. Он и возник, из за время войны. И это прям всегда такое для меня. Я открываю этот курс, там есть разные ведущие, и закрываю этот курс. И вот когда закрывала с предыдущей группой, я в таком вот, действительно удивлении нахожусь. Какое-то удивление вместе с каким-то восхищением, наверное, да такие два на состояния. Как за пять занятий по два с половиной часа люди могут уже такой результат показывать. Я на пятом занятии провожу менторинг, кто-то из участников проводит коучинг, и я в удивлении и потом спрашиваю, может быть, вы до этого уже где-то учились? Нет, только здесь у вас, Алла, первый раз на старте в коучинг, и это всегда вызывает во мне прямо бурю, восторга такого. Вот. У нас на следующей неделе клуб коучей продолжает свою деятельность, и наши студенты, как это, господи, выпускники, профессиональные коучи будут делиться, выпускники нашей школы будут делиться своими факапами и не с другими. Это всегда очень интересно, потому что кажется, когда человек говорит о том, что он умеет, что он может, вот многие на меня смотрят с точки зрения «Ого, заднепровская, конечно!» она вот на самом деле такая, как я сейчас, возможно только при наличии каких-то покапов, каких-то сложностей. И мы с тобой до эфира тоже затронули эту тему, что есть у меня и сейчас в том числе те моменты, которые мне не так легко пройти, через которые я обучаюсь, развиваюсь, продолжаю жить, те моменты, которые в которых Вселенная меня тренирует становиться еще более, еще более, не знаю, там эффективной, легкой, адаптивной. свободной, адаптивной, умелой, профессиональной и все прочее. И как раз вот на клубе коучинга будет такая мастерская, где Выпускники уже профессиональные, те, на которых равняются, те, которые э, и, и в школе показывают свое мастерство, и за ее пределами, э, будут делиться этим э, не только мастерством, но и своими покапами. Я уверена, что сделают это просто мастерским. Так, У меня будет... Я как член клуба должен знать, в какой день это произойдет. Это будет во вторник. Во вторник. Все, записано. Дальше. Ну, кстати, клубу можно присоединяться и тем, кто не есть в клубе, конкретно на эту мастерскую можно прийти и послушать, а потом навсегда влюбиться и стать участником клуба. У меня будет встреча с менторами 32-й группы коучинговой, и мы будем говорить о маркерах, по которым... Давать обратную связь студентам. Yeah, Мы yeah. на этой мастерской будем затрагивать маркеры ICF. Будем говорить о кейсах, с которыми приходится ну, с которыми столкнулись менторы возможно, будут какие-то вопросы. У меня будет прямой эфир такая о -хо -хо, неделька: прямой эфир с известным психологом. И будет много коучего. В Инстаграме, да? В Инстаграме. Да, да, да, в Инстаграме. В Инстаграме в среду прямой эфир вечером. И продолжается мое обучение. Обучение в группе, где целый месяц вместе с экспертами мы и изучаем новый метод, и про точки неразрешимости. И как раз сами проходим сквозь такие точки, решая свои какие-то задачи. Вот так я отвечаю на вызовы. Я иду куда-нибудь учиться и с кем-нибудь проходить. То, что мне не так легко, как обычно. И, мимо, э, и мимолетом обычно. делаю свое э, самое могущественное существо влюбляю в коучинг. Да, да. именно так. Именно да. так. Так, давайте карту посмотрим, и на этом будем Давай. Закончить. Мы сегодня без кванта тоже, видите, как сказать. Ты а, знаешь, адаптивно, адаптивно подошли. Адаптивно, адаптивно подходим точно. И я даже... Ну, Намеренно в том числе это делаю с точки зрения того, что сегодня да, в нашей стране происходит, что со мной сейчас происходит, что с тобой сейчас происходит, и уверена, что происходит со многими. Ну что, карты в студию, и сегодня мы выбираем тупики, а вернее, выход из тупиков благодаря картам. И очень много запросов сейчас в коучинге у... Наших коучей, выпускников, и коучей других школ именно про то, что есть какая-то невозможность, есть какой-то тупик, какой-то ступор, какая-то неразрешимость, где человек не может пройти дальше. И давай посмотрим на А10. А 10. Прочитай, пожалуйста, вопрос. Как ты спровоцировал эту ситуацию? Вот, любопытно. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, конечно же, нужно зайти ну, с вот этой точкой какой-то неразрешимости. Да? Что за ситуация сейчас? У меня есть такая, как, которая, в которой я застрял. И тогда уже ответить себе на вопрос, как я ее спровоцировал, да? что такого я делал или не делал, что мне помешало в том, чтобы с этим разобраться, или чего мне не хватило. вот Но ты знаешь, давай пойдем прям адаптивно-адаптивно и достанем э, ребятам еще одну карту. Но я хочу сказать по поводу этой карты, мне она очень понравилась, в том плане, что э, я вообще за парадоксальные подходы и в коучинге в том числе. Э, к тому запросу, который, с которого мы начали, да, когда ты оказываешься, в да, ощущение беспокойства вроде как от событий, которые ты не зависишь. И этот вопрос, мне кажется, прям вот так вот, как говорите, как вполне сработал. Очень, хорош. Работы, Очень да. хорош. И так, в этом смысле такой. я утверждаю, в том числе я утверждаю, что все события нашей жизни мы каким-то образом спровоцировали, притянули, создали, дали этому место. И это, это прям это не про то, что мы виноваты. Это про то, что это с нами связано. И посмотреть туда глуб, глубже и, и честно, очень-очень открыто, прям навстречу этому. Очень полезно. Давай еще одну, давай еще одну достанем. Давайте. Вот мне почему-то захотелось сделать это как-то нестандартно. Давай D1 откроем. Да и один как подсказку тем, кто может быть застрял, потому что не каждый может ответить на тот вопрос, может это подсказка как раз тем, кто застрял не знают. Вот я не знаю, вообще ни при чем, да, война там вообще не за меня. Путин плохой. Вот для тех людей, кто может быть как-то застрял, вопрос подсказка. Как ты можешь продвинуться? Вот как ты можешь продвинуться в том, что застрял? Как ты можешь там глубже туда занырнуть? Да, э, чего не хватает тебе для того, чтобы все же увидеть этот ответ. Вот, это тоже, может это быть, даже, от обратного, да, как, как продвинуться в, в тупик? Э, в том, чтобы выйти из него, как mm -hmm. раз выйти, протечь дальше. Mm -hmm. И, может быть, э, будет ответ, э, что нужна помощь просто, не могу продвинуться, тогда добро пожаловать, коучей. Много, э, вот два из них прямо здесь среди нас, Среди нас всех, Среди нас, да. Игорь и я, э, уверена, что в вашем окружении тоже есть такие э, коучи, действительно эти люди, которые помогут вам найти ответы на самые-самые неразрешимые вопросы, казалось бы. И сделайте это вы сами, да, они всего лишь будут вам посвечивать, высвечивать, продолжать задавать вопросы, они будут за вас целиком, они будут вам привержены и не будут вас сливать. «А, ну не понимаешь, не знаешь, ну хорошо» тогда «ну что же, а я вот тут такой маленький и не справлюсь, не буду спрашивать, а как так получается, что ты не знаешь? Ну, твоя же жизнь. А что могло бы помочь тебе сейчас, прямо сейчас? А где можешь найти этот ответ? А, как, а, а, а что прямо сейчас поможет тебе все же это узнать? А предположи, вот так вот, предположи, а что это может быть? Вот как будто бы мозговым штурмом таким». Да? А с какой другой ситуацией твоей жизни, возможно, это связано? Вот такие вопросы могут быть от коучей, когда вот есть вот какие-то такие непонятки. В общем, тут надо сказать, что на любой запрос, на любой тупик, который у вас есть в жизни, ответить на вопрос, как ты можешь продвинуться, это с помощью коуча. Это как вывод из этой карты. Так. Точно. Что мы сегодня еще не обсудили? То, что вот ты спросил, что поможет, очень помогает. Ну, тем, кто, может быть, умеет или если не умеет, то, может быть, пришла, пришло время научиться, очень помогают медитации. Вот мы начали с тревоги, и мне почему-то очень захотелось сейчас вот именно это, про это сказать. Очень помогают медитации, потому что медитация это как будто бы ну, такое некое очищение. Это очень много ресурсу, ресурса телу, это освобождение мозгов и от мыслей, обрывочных, эмоциональных состояний. И э, очень частый вопрос мне, когда я говорю про медитации, Алла, а, а что делать, если мысли приходят? Ничего не делать, наблюдайте эти мысли, не думайте их, а наблюдайте их. Вот да. как будто бы вот прямо вот пришла эта мысль, например, там: ой, вот я сейчас что-то, наверное, вот не могу никак медитировать, и тут же заметьте, что это мысль, и просто дайте ей быть, и вы удивитесь, что она как будто бы вот есть-есть, а потом заканчивается, если вы не продолжаете ее думать. И потом, если придет вторая, точно так же: ничего не делайте. Не поддерживайте это думание, а просто как будто вы пронаблюдаете. И, ну и самое главное, конечно же, это э, начало входа в медитацию, это внимание на тело и очень-очень э, глубокое расслабление. Помогает, возможно, даже сжать то место, напрячь побольше, которое сейчас напряжено, и потом сделать вдох и на выдохе его отпустить. И медитации, э, я имею в виду не те, которые вас ведут, где кто-то говорит, я такие тоже умею делать, и где нету никаких ведущих, есть только вы расслабились и вот наблюдаем эти мысли, может быть наблюдаем дыхание и просто пребываем вот в этой, в этом безмолвии таком. Начните хотя бы с трех минут, хотя бы с трех минут и постепенно вы даже 10 минут такой медитации могут вас очень-очень-очень глубоко расслабить и глубоко, глубоко напитать ресурсом. Я обязательно должен сказать о том, что в одной из наших прошлых программ была замечательная, чудесная медитация, утренняя. Обязательно найдите и попробуйте. И здесь тоже хочется добавить, что следующий эфир, может быть, имеет... Смысл. по крайней мере, у меня возникло желание начать какое-то мини-мини такой мини-медитация трехминутная, да, чтобы прийти какое-то какое-то состояние легкое. Вы не против? Да, мы можем. Но вот примерно за три минуты люди только войдут в это состояние, И потом надо просто побыть. А, в нем. а побыть, а побыть, понимаешь, да. мы можем начать, чтобы люди хотя бы уловили, да. Хотя бы хотя бы понимали, что надо делать ну, мы можем с собой. Можно закончить следующие эфиры, дети. Да да да, чтобы вот в это глубокое состояние попасть, ну хотя бы хоть что-то минимальное такое, да, азы такие. Угу. Вот при этом э, дальше просто, просто пребывать в этом мы можем так сделать, люди в, в это войдут, и потом я потихонечку выведу из этого состояния. Но ну, оно вот где-то так и будет там Можно закончить следующий эфир этим, если вы не против. Да, да, да хорошо, хорошо договорились, договорились. <связывая> Если вы за э, такое предложение, ставьте лайк и э, обязательно подписывайтесь на канал Алла и канал Видеоконсультант. Алла, спасибо вам огромное, всем легкой замечательной вдохновляющей недели. И мирной, мирной. Э не только вокруг нас, да, вот, вот здесь, вот мир здесь, он очень-очень помогает и легче проходить сквозь препятствия, и легче сталкиваться с новизной, и легче э, обнаружить эту тревогу, если она есть, ну и конечно же что-то с этим делать, в том числе. Э, подписывайтесь на наши каналы, пишите нам какие-то комментарии, просите нас ответить на какие-то вопросы или взять какие-то темы, мы с удовольствием. Всего доброго. Спасибо. Пока. Пока.